Сегодняшний способ заработка для тех, у кого есть друзья, для тех, у кого есть хотя бы один друг, а может быть два друга и, чем черт не шутит, даже три друга. Это видео про заработок на рефералов. Всем привет! Сегодня расскажу о таком способе заработка в интернете, как заработок на рефералах, собственно. Кто такие рефералы? Рефералы это люди, которые подключились в какую-то партнерскую программу, может быть в партнерскую программу какого-нибудь хостинга или медиасеть Ютуба под нами, то есть по нашей специальной реферальной ссылке. Зачем сервисам нужны эти реферальные ссылки? Дело в том, что они позволяют привлекать больше людей. Ну давайте представим так: вы хотите пригласить своего друга в какую-то в партнерскую сеть, порекомендовать ему какой-то хостинг, какую-то программку и получите за это 5% денег, которые ваш друг оставит. Согласитесь, не так плохо. Более того, есть примеры партнерских программ, реферальных программ, которые платят, например, 40% от того, что потратит ваш реферал. Пример такой партнерки есть по ссылке в описании. Также есть партнерки, в которых много уровней. Например, бывает 10 уровней. То есть все люди, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее, под вами получат какую-то денежку. Я вам в пейнте даже нарисовал, чтобы понять не был. Хорошо рисую. Какая выгода для партнерской программы? Естественно, больше клиентов привлекается для участия в этой медиа-сети, для покупки какой-то вещи это возможность получить больше рекламы, причем рекламы бесплатной. Согласитесь, намного приятнее порекомендовать что-то другу не просто бесплатно, а получив с этого какой-то процент. Но у вас может возникнуть вопрос, какой же плюс для участия в партнерской программе для вашего друга? Может быть он деньги какие теряет? На самом деле нет. Большая часть программ работает по такому принципу. Берут 30 процентов вашего дохода, и если человек пришел не по реферальной ссылке, то они забирают полностью 30 процентов. Если же он чей-то реферал, то из этих 30 выплачивается 5, 10, иногда 20, иногда даже 40% прибыли. То есть почти все реферальные программы только в плюс тому, кто пришел по чьей-то ссылке. Ведь если ты пришел по чьей-то ссылке, то ты можешь потребовать какой-то помощи, и если тебе друг порекомендовал, то тем более. Это работает. Я, например, оказываю поддержку своим рефералам в медиа-сети UDK. Как привлечь рефералов, как на этом заработать? Довольно хороший способ привлечения рефералов это YouTube канал. Ну вот приведу вам пример. В одном из роликов я прорекламировал такой сервис как Мутаген. Сейчас у меня вот столько, то есть более 700 рефералов в этом самом Мутагене. Довольно прикольно, этим Мутагеном я давно пользуюсь бесплатно, потому что рефералы приносят мне копеечку. То есть я порекомендовал людям что-то хорошее и теперь с этого имею свой маленький-маленький еврейский таки процентик. Если у вас нет YouTube-канала, вы можете рекламировать свои реферальные ссылки просто кидая их друзьям ВКонтакте, раздавая листовки на улицах или там на форумах, может быть, писать. В зависимости от тех способов, которые вы сами придумаете. По сути, заработок на рефералах дает вам возможность получить пассивный доход. То есть, действительно, если говорить о пассивном доходе в интернете, заработок на рефералах и на партнерских программах – это один из тех самых способов. То есть, вы один раз привлекли человека, он, допустим, зарабатывает 100 долларов, и вы имеете с этого 10, или 15, или 20, или 5 процентов. Даже 5 процентов от 100 долларов, это 5 долларов в месяц, не напрягаясь. Могу сказать, что в медиа-сети ЮДК у меня на данный момент около 180, кажется, партнеров. И я неплохо на этом зарабатываю. Ну и ребятам это тоже плюс, я даю им дополнительные бонусные материалы. Заработок на рефералах жил-жив и жить будет. Но есть один маленький аспект. Важно находить те партнерские программы, в которых народу еще не так много. Например, по ссылке в описании я привел вам партнерскую программу OfferHost, это новый хостинг, он недавно открылся, стало быть, в нем не дофига народу. Например, если вы будете рекламировать хостинг Джина, то вы столкнетесь с тем, что ну, все о нем знают и все уже им пользуются, по крайней мере, те, кто когда-то хотел купить хостинг. У этого хостинга, который я вам а, решил привести в качестве примера, 40% реферальная программа, то есть, если реферал купит самый дешевенький тариф, там, за 45, кажется, рублей, то вы будете зарабатывать с этого, ну, почти 20 рублей в месяц. Более того, если у вас будет 100 рефералов, соответственно, умножайте на 100 и так далее, и так далее. Вы сами знаете, панда очень плохой математик считать абсолютно не умеет. Стало быть, привлекая туда рефералов, вы можете зарабатывать неплохие деньги. Но важно выбирать ту программу, в которой рефералов не еще очень много. Я помню, в моей молодости люди любили рекламировать сейп, но сейчас гнать людей в сейп уже бесполезно. Все оптимизаторы знают про нее и, соответственно, заработать на этом будет довольно сложно. Мой лучший результат это 6 тысяч, даже чуть больше 6 тысяч, сейчас появится скриншот рефералов в Адмитете, это неплохие деньги, это возможность по сути жить за счет рефералов. То есть, наверное, я уже могу сказать, что я построил систему таким образом, что я могу сейчас, не работая, получать ну, какие-то тысяч 10-15 с рефералов везде, где я их привлекал. Так что пробуйте, на мой взгляд это интересный способ заработка, даете людям хороший контент, потом даете свою ссылку, ну и они регистрируются. Люди с удовольствием регистрируются, когда ты им что-то рекомендуешь, когда советуешь что-то хорошее, поэтому проблем с этим обычно нет. Вот такая тема с заработком на рефералах. Ну и в качестве примера хорошей партнерской сети я даю вам несколько ссылок в описании, можете использовать их для привлечения рефералов и зарабатывать свои Первые денежки на рефералах. Также с удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. Вы можете их оставлять прямо здесь, внизу под этим видео. Спасибо, что смотрели и удачи вам!